приветствую всех на канале второй лена сегодня у нас по многочисленным просьбам передачи о его чувствах если чувствую это для всех девчонок которые беспокоятся ну кстати если вы мужчина естественно у меня половина даже больше половины аудитории мужчины я могу сказать так Если чувства, можете смотреть На свою девушку здесь Ну просто я буду обращаться в данный момент К девушкам, потому как попросили Такой расклад Если у него чувства А вы можете перекладывать, если у нее чувства Если вы хотите Такой расклад Ну конкретно прям вот для вас, то пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я буду смотреть, как, насколько это все интересно. Если вам нужен, кстати, личный расклад, пожалуйста, в гармошке указан э, под каждым видео адрес моей электронной почты. Ну что ж, давайте всем подписчикам желаю приятного выполнения, исполнения вашего варианта. Я не знаю, что сейчас выпадет. Я понимаю, что для вас это важно. Ну, если чувства, а вообще, какой смысл вкладываться в партнера, у которого, у которого нет чувств, правильно? Но я буду честно говорить, если чувство чувства, понимаете, да? Поэтому давайте я сделаю, наверное, 4 варианта, да, чтобы у вас была возможность все-таки что-то выбрать, да, в своей жизни. Хотя бы варианты. Ну что, вариант номер раз, магия наслаждений, кстати, и возьму классику Уэйта. Вариант номер два, вариант номер три и вариант номер четыре. Пожалуйста, 4 коридора. Раз, два, три, четыре. Вкладывайтесь, да, расслабляйтесь, вкладывайтесь в какой-то из коридоров. У вас должно быть ощущение, что данный тоннельчик – это ваша информация. Сверху я доложу... Ну, то, что я уже говорила, другую колоду. Может быть, возьму Ленорман, не знаю. Но это если, наверное, разве что какую-то дополнить, какой-то вариант при трактовке. Я подумаю над этим, да? Сейчас не буду выкладывать, перегружать не хочу инфой. Давайте так. Если у вас несколько партнеров, у меня есть такие подписчики, которые просили сделать на ну как бы да вариативность большую вариативность в раскладах вы можете естественно загадывать несколько позиций в принципе те кто смотрит полностью видео для себя делают только лучше почему потому что понимают Правильно интуитивно они правильно ли загадали свой вариант ситуацию в вашей паре я буду рассказывать сразу чтобы вы понимали ваш это вариант или нет давайте выложу Вариант номер 1, вариант номер 2, вариант номер 3, вариант номер 4. Если, допустим, вы чувствуете, что допустим, первая карта, да, то вот, бишь красная, она у вас как бы вибрирует в первом варианте, а вторая кар карта, которая вот рубашечка такая голубая, Белая клеточка, она вибрирует в третьем, допустим, варианте. Вы конечно же, две позиции. Там будет часть информации для вас, и в другом месте будет часть информации для вас. А, да, попрошу, чтобы вы поставили сразу заинтересованность в этом раскладе в виде вашего лайка, либо там ставьте дизлайки. Есть такие люди, которые иногда ставят дизлайки, я так удивляюсь. Вот. Ну, в принципе, это все для вас сделается абсолютно безвозбезно. Вот. Если вам что-то не, допустим, не хватает какой-то части информации Можете в комментах добавить под раскрытие какой-то тематики Чтобы в следующий раз я сделала эту тему более, скажем, для вас информативной да, Я понимаю, что зрителей много на канале, у каждого свое восприятие Я, конечно же, стараюсь говорить максимально для вас как бы просто, да, но бывают такие зрители, которым ну, кажется, что эта информация слишком сложна. Вот для, для таких зрителей я могу предложить в будущем какой-то другой вид расклада, да, вот скажем так. Я иду навстречу всем, и в общем-то. Вообще мне нравится, что очень много позитива от вас, дорогие зрители, в ответ на мой позитив И вот в этот момент, кстати, когда ваш позитив отображается в комментариях Вы запускаете программу осуществления конкретных раскладов Почему? Потому что вы принимаете то, что предлагают вам высшие сил через карты Понимаете, да? Вот так это работает, магия этого всего Ну что, я надеюсь, вы, пока я тут разговаривала с вами, все выбрали Давайте тогда перейду к первому варианту Вот эти я отложу Я даже не знаю, у меня такой Небольшой столик сейчас Все или по месяца, но буду выкладывать Так, первый вариант Да? Ну что, если чувствую у него. Карта Мирста Шаркан и пятерочка кубков. Я могу сказать, что по синтификаторам, да, этим двум картам, я не зря беру две колоды Таро. Первая чувственная, вторая вот такая вот а, просто, ну, как бы на, на его, что ли, проявление а, к вам. Да, вот я хотела бы посмотреть, если у него намерение к вам, да, чувство, понятно, что мы уже, посма... ну, как в карте мир, он ощущает вас как одно целое, здесь позиция однозначно отвечает на этот вопрос, да, здесь даже можно не раскрывать эту позицию более точно на магии наслаждений. Я возьму несколько карт связки, да, и посмотрю, карта мир говорит о том, что вы с ним один мир, да, вот вас двое в этом мире, если так вот образно, красиво, поэтически сказать. Карта мир, старший аркан. Пятерка кубков не говорит о том, что человек ваш очень сентиментальный, он такой романтик. Достаточно его характеристика в данный момент по отношению к вам. Ему не хватает взаимодействия с вами. Возможно, я не буду тут раскрывать причину в этом раскладе. А, ну, насколько это все причину, да, почему он скучает, почему он тоскует, почему у него есть а, ощущение нереализованности в ваших отношений. Возможно, у вас есть некие препятствия, возможно, есть конфликты. Я сейчас на магии наслаждения посмотрю чувственный план. Да, карта шестерка мечей Здесь был уход Здесь был уход любящих людей Друг от друга Ну, неважно, кто уходил Но желание возобновления отношений Вот такая позиция здесь Карта императрицы выходит Карта императрица говорит о том, что не просто любит А вы главная женщина в его жизни Я вас поздравляю, девушка И если вы, допустим, мужчина То считайте, что это выпала карта император Вы главный человек Для этого существа нежного, который вас тут загадал. вот. Это я так наперед уже говорю. А, тоска, тоска есть. Тоска есть по причине, скорее всего, не взаимодействия. Карта, карта иерофант. Скорее всего, есть, есть препятствия в отношениях в виде, в виде лишних лиц. Да? Есть Вы императрица, но есть некий момент выбора здесь. Скорее всего, так как здесь выпадает карта императрицы, девушка, которая смотрит данный расклад, обладает еще какими-то отношениями. Мужчина расстроен тем, что вы не с ним. Говорю прям как есть. Если вам эта позиция не подходит, значит перезагадайте, пожалуйста, другой вариант. Скорее всего, вы смотрите на. Вы сами замужем находитесь, да, либо у вас какие-то основные отношения, не обязательно вы официально замужем, но у вас есть определенные обязательства в другой семье. В данный момент вы не можете быть вместе, поэтому. Либо, либо есть еще такой процент Здесь ребят, вернее девушек Которые когда-то ушли Из этих данных отношений Это были отношения в прошлом И вы сейчас задумываетесь О том, чтобы вернуться В эти отношения Поэтому смотрите этот вариант Но на данный момент времени Вы уже сделали некий выбор И некий выбор В смысле, что вы не свободны да, И вы смотрите А а стоило, да, стоило или вообще, э, как я говорю, да, э, выбирать другого человека, если все-таки ваше сердце по карте императрица, да, ваше сердце, это старший аркан, старший аркан э, Иерофан говорит о том, что э, ваши мысли, да, вот, прежде всего, ментальный уровень об этом человеке, да, вы все-таки беспокойтесь о том, что не поспешили ли вы, да, проявиться, да, вы отшельник, то, что я говорила, все-таки на уровне сердечном, на уровне сердечном, что вы одиноки сейчас без этого человека, что тот человек, то есть он, да, одинок без вас. Отсюда и эта позиция к пятерке чаш. Есть некоторая разочарованность в том, что данное отношения, прекратились. Да? Вот, наоборот, у нас э, туз-чаш, желание, рьяное желание возобновить эти отношения. Туз-чаш, то есть новое начинание. Давайте я посмотрю этот вариант на еще классике. И посмотрим, что нам тут скажут. Скажет эта говорящая колода. Изумительная колода, которую всем советую, всем тарологам иметь у себя, потому что с нее, в принципе, все началось, и она как никогда работает в сложных сочиненных раскладах и обогащает, собственно, расклады дополнительной информацией. Раскрывает она всегда очень все четко. Давайте посмотрим. Карта победителей, шестерка жезлов. Человек хотел быть для вас всем, понимаете? Он хотел быть у, с вами единым целом. Скорее всего, женщина ушла из этих отношений, потому что мужчина очень хочет, чтобы она его выделила, чтобы она, ну, скорее всего, по, по тем связкам, что мы уже на чувственном плане смотрели, мужчина хотел бы вернуться в эти отношения. Паш Пентакли, возможно, у вас сейчас есть какая-то переписка, потом говорит о карте Пятерка Пентакли, говорит о том, что ему безумно вас не хватает. Здесь две пятерки, пятерка кубков, пятерка пентаклей. Скорее всего, мужчина сейчас опустошен, у него есть некие проблемы. Паш Пентакли и пятерка Пентакли говорит мне о том, что... Возможно, да, в некотором проценте здесь смотрящих, именно первый вариант, девушка взбрыкнула, потому что материальный уровень данного субъекта, мужского пола, не соответствовал ее ожиданиям, скажем прямо. Ну, опять-таки, у кого что, да, кто выбирает физический план любви, кто выбирает материальный план любви. Смотрите сами, но ну, здесь мужчина этим очень озадачен, он считает, что он недоработал, он считает, что вы его, грубо говоря, ну как бы не то что этим обидели, но у него есть некая досада, от, ну, некоторое разочарование, что... Деньги послужили ну, мотивацией для этих отношений именно для вас, потому что ему, э, ваше, вернее, его отношение к вам, как к императрице, у него действительно есть чувство к вам, и чувство эти на очень глубоком плане. Да, карта подвешена. Вот все то, что я сейчас сказала, отобразилось вот в этом старшем аркане. К сожалению, он сейчас пока не забыл вас. Может быть, и к счастью, раз вы смотрите на его чувства. Но я прекрасно понимаю, что девушка, которая мне сейчас смотрит, она, ну, скажем так, немного эгоистка да, в отношениях, если вот не сказать больше. То есть, либо так, как я хочу, либо никак. Вот здесь такой вариант. Я думаю, я уже отобразила. Да, королева чаш. Подвесился он не просто так, а подвесился он к тому, что я хочу... Причем перевернутый подвешенный у меня вышел. Хотя я не смотрю в раскладах онлайн перевернутой карты. Но в данном случае так получилось. Он подвесился на почве королевы ча что есть у вас. Здесь есть чувство однозначно. Чувства серьезные, чувства долгие, длительного периода да, здесь я вижу какую-то запаянность, залипательность по отношению к визави. Да. Желание возобновления, тройка жезлов. Здесь есть третье лицо в отношениях, я уже говорила. Девушка находится уже в новых, либо там в старых отношениях, своих, из которых она не выходила. Но не важно. Здесь есть третьи лица. Если чувство, по первому варианту чувства есть. Думаю, первый вариант я полностью раскрыла. Здесь было все понятно. Переходим. Девушки, <суж presume> а может быть и мальчики. Переходим ко второму варианту. Ну что, смотрим. синтификатор. Карта Луна, Старшаркан и Туз Пентакли. По поводу чувств. По поводу чувств. Карта Луна. Карта Луна. Говорит эта карта о том, что... Мужчина, здесь будет два подварианта. Мужчина не хочет проявляться в этих отношениях. Не значит, что чувств нет, но пока он не хочет проявляться. Сейчас мы раскроем. А второй вариант, здесь будет мужчина-манипулятор, мужчина-пикапер. Мужчина, который любит признавать самоутверждение, да, главный посыл этих отношений для него. Туз Пентакли говорит о том, что вы предоставляете... Вы, как бы для него представляете некую ценность, да? сейчас мы раскроем. Ну, как бы их желание здесь взаимодействовать тоже есть. Мы сейчас раскроем, скорее всего, это новые отношения. Кто-то смотрит на новые отношения, новое знакомство, которое сейчас вот-вот произошло. Либо, либо это какое-то взаимодействие из прошлого, но где не было развития. Понимаете, да? Если вы нашли себя в этом варианте, да, вот вашу ситуацию конкретную, значит вы правильно загадали варианты. Но еще раз говорю, смотрите все видео, это вас развивает. Так, что у нас тут? Есть ли чувство? Опять-таки шестерка мечей. Вы представляете? Тоже тоже вторая позиция этой карты в раскладе. Интересно. Я уже объясняла, что такое шестерка и четверка жезлов такая карта качели здесь э, люди как бы занимаются приходами уходами да если у него чувства но мужчина манипулятор я уже говорила кстати вот здесь будет ссылочка на видео э, когда закончатся эти качели Прошлое видео я сделала. Или поза позапрошлое, не помню. Как раз на эту тему. Пожалуйста, посмотрите его. Оно вам очень поможет. Здесь конкретно качели. У меня на обороте карта подвешенный старший аркан. Здесь мужчина... Для него, понимаете, для него это игра. Помните, я вам говорила в самом начале, я ведь перед тем, как взять карты, я ощущаю, что это за вариант, что здесь будет, да, что у меня вибрационно идет, какая информация. Так вот здесь мужчина не просто э, манипулирует вашим э, чувственным планом, в данном случае чувство смотрим. Здесь мужчина сознательно знакомится с любой девушкой, женщиной. Знакомств у него до вас было очень много. То есть, не, если он вам рассказывает, что он девственник в прошлом поколении, да? ну грубо говоря, то вы не верьте ему, это не так. Так вот, этот мужчина, он знакомится, с, у него сразу выстроена схема, как вас на себя посадить. Вот это туз, туз пентаклей, это говорит о том, что это не вы для него такая ценность, а это он в ваших отношениях хочет поставить себя с позиции того, что голубушка жди, жди меня целыми днями, не знаю, сиди окошко, плач платочком, вытирай слезки. Но я вот к тебе, может быть, приду сегодня, а может не приду. Понимаете, здесь вот такой момент. Но я такой занятой, что я я даже забыть, поз забыл позвонить. Вот здесь такой вариант, ребята, девушки. Если вы, ребята, смотрите сейчас, то перекладывайте это все на девушку. Эту, эту информацию. Ну что ж, давайте смотреть. Король мечей. Он для вас король мечей. Понимаете, человек... Очень жестокий, жесткий в своих проявлениях. Он никогда не сделает первого шага. Он ждет инициативу именно от вас. Более того, вы делаете эту инициативу. Он смотрит, выжидает, он смотрит, возможно, подсматривает за вами в сетях. Я не знаю, может быть, у него есть возможность личного наблюдения. Он смотрит реакцию вашу на то, что он сделал, как он позвонил, как он проявился или там, что он написал. Ему интересны эти отношения не с позиции чувств, еще раз, тут одни... Мечи из жезлы, да, Саша аркан Луна, а с позиции того, а какой он для вас, он как бы самоутверждается за счет вашего чувственного плана. Если вы уже залипли на такого человека, да, допустим, вы нашли себя в ситуации, ну, Житейская, да, как бы история, что мужчина приходит, уходит, и женщина начинает думать: ага, может быть, дело во мне, я что-то там не так я сказала, не тот, не тот ужин там приготовил. Ну, если у вас, допустим, семейный мы сейчас клан смотрим. Сразу говорю: здесь дело не в женщине. Какое бы вы тут прекрасная, прекрасная не была это просто стиль поведения, стиль отношения к женщине. Тут вот Мужчина не знает, что такое любовь. Девятка Пентаклей. Смотрите, этот человек ценит в отношениях только себя. Он считает, что он... Как вам сказать? Как вам объяснить вот его позицию по отношению к себе? О, даже не знаю. Ну, грубо говоря, если мы возьмем позицию того, что есть люди избранные, да, вот э, недоступные в порицании, да, в осуждении, ну как вам сказать, крит, которые не терпят критики, то это все умножить на 100. То есть человек не то, что критику не терпит, свой адрес, он даже, он даже ее не выслушает, он быстрее э, хлопнет дверью, чем услышит что-то какое-то, в свою сторону, какой-то выпад, он это воспримет. Если вы ему подойдете, прямо скажете там, ну так, так и так я тебя ждала, или там ты не позвонил, или там, а где ты был? Этот человек просто громко гро... грохнет дверью и будет ждать ваших извинений, хотя вы ни в чем не виноваты. Здесь такой момент указывает, к сожалению. Ну, Может быть, и к счастью. Может быть, то, что вы сейчас смотрите, этот расклад, поможет вам избавиться от чувства сда Четверка мечей – человек, недоступный э, на чувственном плане, абсолютно давящий, заставляющий вас сделать те или иные выводы, те или иные поступки совершать, абсолютно не дающий вам ничего в отношениях. И еще и паж мечей – Девочки, паж мечей в данном случае говорит о том, что этот человек постоянно за вами наблюдает. Ну, кстати, я это уже и говорила, по-моему, да? Я уже просто не помню. Давайте смотреть. Но ну, это у нас магия наслаждения, да? Давайте смотреть на вот этой колоде, где она раскрывает, в принципе, почему он такой и что с ним делать дальше. То, что если чувства, я думаю, я уже ответила на ваш вопрос полностью. Чувств здесь никаких нет. Здесь тупо самоутверждение за счет отношений женщины. Скорее всего, здесь проигрывается человек, так как он показан мне королем мечей и пажа мечей и одними мечами по Луне. Человек очень неуверенный в себе. Он это тщательно скрывает. Он, возможно, за вашей спиной делает очень такие некрасивые вещи, о которых вам лучше, может быть, даже и не знать. Но я к тому, что в данном случае вы получаете только головную боль. Слишком много думаете о нем. Он очень двойственный. Даже в период, если у вас была близость, не факт, что эту близость он отыгрывает в голове с вами. Понимаете, может быть, это для вас будет открытием, но я не вижу здесь чувственного плана вообще. К сожалению. Туз Пентакли говорит о том, что у него очень много таких вот знаете, заготовок, я это называю консервацией какой-то степени, такой образный, образ того, что я тут погреб консервации себе приберег, что если там Манька послала меня, то я кольки пойду, понимаете, тут такой вариант. Ну, давайте смотреть, что у нас. Да, пятерка кубков, шестерка жезлов, опять-таки Карты с прошлого варианта, но данные связочки они говорят о том, что он настолько не уверен в себе, что ему нужно каждый день доказывать, что он победитель. Человек самоутверждает себя, шестерка мечей. Видите, двойная карта. Я просто в шоке. Реально, человек уходит и приходит, это сплошные качели для вас. И... Выяснить что-то и либо объяснить человеку здесь будет пока что нереально. Нереально, потому что он не обладает сознанием. Тройка мечей. Человек постоянно разбивает сердце тому, кому он морочит голову. Здесь таких падших, так сказать, духом и сердцем было очень много девушек, к сожалению. Десятка кубков. Этот человек находится еще в отношениях. Понимаете, да, помимо того, что он нечестен, он еще и скрывает то, что у него есть основные отношения. Но это не у всех проиграется. В основном это проиграется как, знаете, ощущение того, что, ну, пикаперство, то, что я говорил, да, человек, ну, ничего не дает, он только берет. Он берет и... Не знаю, это все настолько неприятно, именно от, от того, что ты вроде бы… Я понимаю, тут девушку даже не показали, как, как саму структуру, да, но девушка здесь боится даже слово сказать лишнее, потому что она видит характер. И Арафант, урок этого молодого человека в том, что все, что он делает, как вот эту бяку нехорошую делает по отношению к вам, все это он получит назад в виде головной боли э, В тот момент, когда, когда уже этот, э, грубо говоря Я не знаю, катка дерьма, она достигнет апофеоза да, Если уж говорить так грубым языком Он все это получит себе обратно в виде своих же уроков Его самый большой урок в том, что самоутверждаться за счет отношений Просто, ну, это некрасиво Карта влюбленная. Ему нужно действительно пройти огромный урок, что такое отношение. Понимаете? Шестерка Пентаклей. Ему нужна психологическая помощь. Почему именно психологическое? Потому что ему кажется, что самоутверждаясь при помощи секса, при помощи привязывания человека, при помощи э, давления над другим человеком, да, более слабым существом в данном случае, он совершает некий прорыв в своем отношении и уважении к самому себе. В этом его самый большой урок. Если любовь, конечно же ее нет. Видите, семерка кубков. Ваши... Ваши выходят иллюзии, одни иллюзии. Вы в этих отношениях очень много раз уже страдали от, от того, что ну, как бы были паузы, остановки, непонят, непонятности, то есть, грубо говоря, качели да, в отношениях. Вот эта двойка мечей, которая выходит, это ваш ступор, ваш тупик, ваше нежелание. Вернее, ваше желание сбросить вот эту вот смирительную рубашку Видите, вот здесь женщина, она с завязанными глазами, завязанными руками стоит Она не может ничего сделать Это ваше ощущение в этих отношениях Как бы вы ни пытались достучаться до этого человека, он вас не слышит Поэтому карты просто говорят, если здесь чувство Ну, конечно, здесь не то, что чувств, здесь даже... Уважения нет, понимаете Потому что бывают люди Сходятся по жезловым энергиям Где есть просто страсть, но, не, но нет чувств да. Бывают такие отношения Там тоже сложно сказать Если чувства, скорее всего там чувств нет Но там есть хотя бы энергия Того, что это как бы Бешеный магнетизм, да, вот то, что я хотела вот вам объяснить здесь, здесь нет этого, здесь есть желание использовать человека себе во благо, в самоутверждении К сожалению, здесь такой вариант У меня такой вариант выходит впервые Но вообще эту тему я как бы брала с учетом того, что буду говорить максимально искренне и мне тяжело вам, конечно, эту всю правду было сказать, насколько это серьезный такой для вас урок. Именно для вас, молодая леди, да, потому что вам нужно обязательно, судя по аэрофанту, вам нужно выходить из этих отношений, из карты подвешенной, вам нужно выходить из этих зависимостей, искать себе другого человека, который будет относиться к вам с должным. Внимание Потому что здесь внимания со стороны мужчины К сожалению нет Но вы не отчаивайтесь Потому что в любом случае Это был опыт для вас Который в следующих отношениях Уже будет для вас позитивным Почему? Потому что вы точно знаете Какие отношения вам не нужны Ну что, давайте смотреть Третий вариант Смотрим Ваши сертификаторы М -м -м, Восьмерка Пентаклей И на магии наслаждений у нас Королева мечей. <св> ну что ж, этот вариант у нас таков. Если чувства Могу сказать так. А -а -а -а, здесь я вижу вашу энергетику. Молодая девушка. Либо девушка в зрелом возрасте, неважно. Но я вижу, что вы... Либо вы, кстати, работаете вместе. Да? Либо у вас есть какие-то а, давно взаимодействия. Но это все как бы у вас интеллектуальная скорее связь. Пока не поставлена на уровень близостный. А, возможно, вы по отношению к данному человеку находитесь в энергетике нейтральной. Вы показываете свой интеллектуальный уровень, еще раз скажу. Но не раскрываете своего душевного потенциала. Пока. Возможно, у вас есть некоторые к этому человеку вопросы, да? Сейчас мы будем смотреть, поэтому вы не раскрывайтесь в этих данных отношениях. Но ну, у многих проиграется, что это рабочие отношения, рабочие знакомства, что ли, что-то связано с вашими реализационными планами, да. Либо вы бы хотели, чтобы этот мужчина работал над вашими отношениями. Он где-то, в общем, отлынивает, да, долгое время. И такой вариант здесь тоже, я как бы понимаю. Давайте смотреть: есть ли чувство у, у него по, по отношению к королеве мечи, которая пока для него темная лошадка, как бы, да, императрица, ну, как и в первом варианте, поздравляю, есть чувства, да. Более того, он бы хотел, чтобы эта женщина а, ну, стала хранительницей щега. Тут сразу ответ. Давайте раскроем еще. Он, он отшельник. Он чувствует себя очень одиноко. Опять-таки, карта с первого варианта. Очень даже, очень даже четверка чаш, новое начинание. Я так понимаю, те отношения у вас с прошлого потому что здесь выпала энергия того, что я бы хотел возобновить их. Ну, это я от лица мужчины говорю, да. И как бы сейчас он находится в отшейнике с Маркани только потому, что вы включили такой... Меч, в общем, короче, взяли и не подходи, да, что-то у вас там произошло в прошлом, У меня нет желания смотреть, что именно, ну, карта башни наоборот, я так понимаю, человек очень ревнивый, и вы заставили его ревновать. Может быть, как и в первом варианте, вы ушли в другие отношения когда-то, и он сейчас очень ревнит. Да, шестерка мечей, совершенно верно, вы ушли в другие отношения, но при этом друг друга любите. Человек вас любит, и я вижу, что вы тоже неравнодушны к этому человеку. Туз мечей, вот выпало именно то, о чем я сейчас сказала. У вас был разлад. По причине, какой был разлад, в данном случае, я уже сказала, ревностный план. Ну, характер у вас такой, достаточно жесткий. Вот. Судя по тому, какой сертификатор выпал на Смотрящего Королева Мечей. Да, конфликт Семерка Жезлов. И семерка мечей да две семерочки я могу сказать очень активно сейчас ваше поле взаимодействия если вы хотите наладить отношения вам очень легко будет это сделать потому что сейчас э, среда вот я вижу уже четверка чаш упадает это говорит о том что время пришло вам наладить ваше взаимодействие по аскету отшельнику человек вами ну, он о вас думает постоянно, он бы хотел, да, он бы хотел по восьмерке пентаклей выстретить отношения уже в серьезный уровень, не ругали, чтобы вы... В общем, я чувствую здесь, знаете, что? Что женщина, она такого прочухана дала хорошего, конкретного, в общем, послала очень далеко, как говорят, за звездочкой на небо. И вот, вот эта вся ситуация отобразилась на... Большой трансформации этого человека, мужчины, да, который сейчас загнал себя самовольно, загнал в это одиночество, в карту отшельник. Я не чувствую, что у мужчины здесь кто-то еще есть. Здесь такого плана я не чувствую. Я чувствую, что мужчина наоборот одинок и мечтает о возобновлении, выстраивании. Возможно, хочет помириться, возможно, даже по Пентаклям понимает вашу ценность. Наконец-то что-то до него доходит. Да. Его уровень, да, вот насколько он был для вас, в какой энергетике состоял в прошлом, я здесь не вижу. Карты не показали. Может быть, колода Смита покажет мне, да, что, что здесь было. Давайте посмотрим, что здесь. Да, опять-таки, семерка жезлов выпадает, вот только что говорил, семерка жезлов, семерочки. Борется он за эти отношения. Девятка от а чаш. Есть у него, я теперь поняла, он у вас эгоист, да, вы не могли пережить, вернее, вы не могли а, принять его эгоцентризм в отношениях. Он с вами был не согласен во многих вопросах. Вы включили эту королеву мечей, потому что в каких-то моментах он забывал о вас, он думал о себе. Был таким, знаете, что лишь бы мне было хорошо, а как ты там, ну это уже на втором месте. Четверка... четверка... Господи, Пентакли говорит о том, что э, немножко жутноватый мужчина вам попался, вас это не устраивало, вы хотели, возможно, более глубинного в вас вложения, как... Ну, то есть вы бы хотели серьезности намерения его и не видели да, этого в его поступках. Скорее всего, в этом плане вы хотели, возможно, жить вместе. Вот, вот именно девушка хотела... Быстрого развития Серьезного уровня да, Мужчина вам этого не давал Он был эгоистом в этом плане И вот случилась эта башня Второй раз она выходит у нас Первый раз на магии наслаждения Видите, двойные карты, все верно У вас случился разрыв, конфликт Серьезный достаточно Карта солнца говорит о том Что мужчина действительно обладает Эгоизмом большим Поэтому вы включили короля, королеву мечей Много иллюзий много иллюзий было у мужчины по отношению к тому, насколько нужно вести себя в отношениях так или иначе. Но при этом он все-таки мечтал. Понимаете, вот здесь такой вариант, и я ощущаю вибрационно, что мужчина ваш не такой уж и плох, на самом деле. Он обладает на данный момент так точно уже что-то понял, да, но на тот момент он, когда вам давал обещание, которое он не, испол... э, не выполнил, да, на тот момент прошлого, он хотел это сделать, но он не отдавал себе отчет, как и каким образом он будет это исполнять. И возможно вас э, ну как бы ну вы подумали, что он э... Ну, мальчишка, да, который вообще дает слово направо и налево, а потом забывает об этом Здесь вот такого плана конфликт я чувствую Конфликт именно в паре Я могу сказать, вы для него сейчас императрица, он бы хотел соединиться с вами Это 100%, если чувство – да По этому варианту однозначно – да Четверка мечей Ему сейчас очень тяжело, тяжело от вашего э, того, что вы ушли Будет ли взаимодействие? Да, двойка жезлов сейчас он об этом задумывается. Будет ли он что-то делать для этого? Карта смерти. Сейчас он ждет намека какого-то от вас. Да, он находится в очень болезненной трансформации. Помните, я вам говорила: карта отшельник, он себя сам туда загнал. То есть чувственно он сейчас очень одинок, у него никого нет, достаточно длительное время. Трансформация проходит болезненно еще и потому, что он э, немножко стал больше видеть себя со стороны и понял, что э, вашу ценность, да, что вот даже если он будет выстраивать эти отношения, не факт, что вы его простите. То есть есть такой момент здесь он бы хотел чтобы эту королеву мечей сменили на совсем другую энергетику ему было бы так проще поступиться к вам прийти к вам сказать эти те или иные слова просить может быть какого-то прощения может быть даже не в такой прямой форме может быть в какой-то форме красивого поступка подарка по отношению к вам но ему не хватает как бы знаете вот чтобы вы дали ему какое-то ну как сказать, знаете, <смех> выдали кредит доверия, что ли, в виде вашей там улыбки, какого-то приветствия его. В общем, видите, императрица второй раз выходит в виде и карта мир, как в первом варианте, да, прекрасные арканы. Он хочет действительно с вами помириться и хотел бы, чтобы вы дали ему поощрительный какой-то... А, ну, ответный какой-то, у вас там у всех <смех> разный уровень общения, да, у, какая пара в каком возрасте находится, да, в каком а, ментальном, можно сказать, мире ваших взаимодействий. Вот это поощрение он от вас ждет. Но, естественно, он будет первый делать этот шаг по императрице, я могу точно сказать. Но сейчас в данном случае он находится в трансформации и Возможно, немножко медлит. И еще у него со здоровьем, я могу сказать, сейчас есть небольшие проблемки. Связано ли это с вашим, с вашим так сказать, взаимодействием? Тут я ничего не могу сказать, карта это не показывает. Но я могу сказать, что от вас он ждет одобрения. Того, что он вам еще нужен. Чувство однозначно сто процентов здесь есть. И чувства глубокие, глубочайшие. По карте в Маркану аркану мир и по императрице, которая выпадала два раза здесь. Ну что ж, третий вариант был тоже прекрасен, поздравляю. Первый, третий вариант у нас сегодня вау. Давайте смотреть четвертый вариант. Ваши синтетификаторы семерка пентаклей мужчина ожидает ожидает ваш вас чего он еще кстати ожидает на чувственном плане король жезлов ну здесь э, вибрационно вот эти карты говорят мне о том что это новые отношения либо отношения которые пока не реализованы потому что мужчина в страстном порыве он ожидает свидания с вами а король жезлов это такая яркая энергия э, такого знаете скажем так, интимного желания женщины, вот такого томления, что ли, это ощущение... Здесь пока не о чувствах, но здесь о страстном порыве по отношению к загадываемому, загадываемой особе. Да? Если чувство, желание 100% огромное, желание увидеться, желание воспроизвести свидание, то, которое у него в голове крутится 24 на 7, вот здесь вот такая энергетика. Давайте смотреть на чувственном плане, если все-таки кубки, если все-таки чувства. Давайте посмотрим. Угу. восьмерка мечей. Скорее всего, понимаю, что скованность, да, восьмерка мечей говорит о том, что сейчас пока не может человек вам никак проявиться. проявиться. Возможно, может быть, сейчас выпадет карта император, говорит. Нет, выпадает рыцарь пентаклей. Либо мужчина. Здесь как бы два таких подварианта в этой позиции четвертой. В этом варианте четвертом первая позиция что мужчина придет на свидание с подарком и вот-вот у вас появится вот этот вот уровень сближения если вы в новых отношениях а второй под вариант в том что мужчина только думает об этом но он не может пока проявиться причине того что у него есть другие сдерживающие факторы а эти факторы, это уже у каждого свое. Мужчина может быть женат, мужчина может быть находиться на расстоянии, мужчина может быть с вами в конфликте. да, вот, ну Тут очень много разных причин, почему он не может этого сделать. Но огромное желание увидеть вас. Так, что еще у нас? Двойка мечей. Совершенно верно, тупиковая ситуация. В том, что пока что он разрывается между вами и чем-то еще. То, что я говорила, да? Если чувство колесо фортуны ждет э, ближайшего удобного случая проявиться, да? это длится между вами уже очень много, э, очень долгий период, э, период да, вот того, что я говорила. Вот, Опять-таки карта ожидания, семерка пентаклей, он ожидает по колесу фортуны, когда же можно будет проявиться в вашей конкретной... Жизни. по видите по старшему аркану шот дурак он не просто хочет он как вам сказать он уже вот это вот новое свое проявление оно у него до такой степени заезженная что он рисует вот воображение да вот эти слияние два старших аркана он реально считает себя глупцом что он так долго выжидает человек который хотел бы в вашей жизни э, все-таки проявиться на должном уровне но ему не дает э, сейчас и реалии его сегодняшнего дня сделать это и он уже хочет знаете сбросить себя вот в этом аркане заложен очень Огромный смысл. Это нулевой аркан. Вот последний аркан, да, это карта мир. А нулевой аркан, это значит, я хочу сначала все начать. Но только пройти эту дорогу, я уже просто устала и хочу сбросить весь этот груз прошлого, да, и пойти по вот этому колесу удачи, по вот этому аркану удачи в новое, в то, в то, что я больше всего хочу в этой пожезловой энергетике, король жезлов, да. Это не значит, что у этого человека там глубинные чувства к вам, но это значит, что вы для него многое значите. Да, рыцарь чаш, смотрите, здесь и рыцарь Пентакли, и рыцарь чаш, два раза – Рыцарь Чаш говорит о влюбленности. Здесь нет очень глубокого чувства, но оно и понятно, потому что вы пока не вместе. Это новые отношения. Но здесь есть огромный посыл проявиться. Рыцари – это предвестники событий. Так как выпал рыцарь в чаш, я могу сказать, здесь огромная влюбленность. Такая, знаете, может быть, даже юношеская. Наоборот, шестерка мечей. Это говорит о том, у вас было взаимодействие, но не было близостного плана. Вы бы хотели, вернее, ваш человек, которого вы смотрите, хотел бы вернуться в эти отношения и начать с нового листа для тех, у кого это да, то, что я проговаривала, для тех, у кого новые отношения, мужчина о вас все время мечтает. Давайте посмотрим еще одну карту. Четверка Пентакли, как выходила уже в прошлом варианте, здесь, так как это чувственная колода магии наслаждений, здесь мужчина дорожит очень вами. Вы ему нравитесь внешне, он запечатлил ваш образ, прокручивает его в голове, и мечтает дотронуться даже до вас, просто даже тактильно здесь вот понимаете здесь чувство влюбленности здесь пока нет глубины нет глубины и вот паш чаш он тоже ревнив он понимает что сейчас на данный момент он не может проявиться и его это мягко говоря как у нас говорят кумарит то есть человек не может пока по восьмерке мечей жить так, как ему бы хотелось, да, проявить своего короля жезлов. Возможно, до этого он находился в энергетике э, совершенно другого уровня, и вы вот своим видом, своим образом зажгли его, да, и он наконец-то почувствовал какое то ну, что ли, возбуждение, да, на, на физическом плане. Но опять-таки, есть сдерживающие факторы. по двойке мечей, восьмерки мечей, я уже говорила. Он ждет удобного какого-то своей судьбе прояснения в каких-то своих проблемных моментах, которые его сдерживают. Не будем раскрывать, какие я уже их проговорила. Давайте посмотрим на классики, что тут у нас. По жезлов, да, есть новое начинание, желание, шестерка, кубков. Для многих это отношения, которые были в прошлом, но не было у вас проявления. По жезлов, это говорит о том, что вы э, только начинали общаться и что-то прервало вас. да, Возможно, опять-таки, ваши какие-то... Ну, то, что я проговорил до да, этого Есть возможность По правосудию есть огромное желание И будет такая возможность Проявить себя да, Покупка, могу сказать, есть здесь любовь Влюбленность, но она Видите, Паш Пентакли, она пока на уровне вот такого незрелого что-то. Здесь либо мужчина молод, да, либо он не обязательно молод физически, но имеется в виду его возраст календарный, паспортный вернее. А здесь, скорее всего, мужчина незрел в своих проявлениях. да, вот Он не совсем понимает. Туз чаш выпадает, это говорит о том, что новое начинание, его влюбленность – в том, что он хотел бы с вами раскрыться, да, вот именно с вами он чувствует, что он, ну как бы что-то новое в своей жизни. По пажу пентаклей могу сказать, что здесь возможно, возможно мужчина пока не зрел еще и в материальном смысле, да, для вас. По правосудию могу сказать, возможно вы его не воспринимаете серьезно все-таки, но вам бы хотелось посмотреть, настоящие ли его чувства. Да, возможно он слишком пока для вас, мальчишка-мальчишка, ну, да, если так образно, но тем не менее чувства в потенциале у него будут. Десятка жезлов, ему тяжело. На физическом плане ему сейчас очень тяжело. Он бы хотел для вас многое сделать в будущем. Есть у него такой посыл. Да, только сказала. Смотрите, десятка жезлов и десятка кубков. Ему бы хотелось с вами связать более серьезные отношения, то есть союз. Такой посыл у него есть. Если чувство, в этом варианте мужчина влюблен и хотел бы с вами серьезных отношений. Карта солнца, карта успеха. Если вы ставите на эти отношения, если вы решаетесь на них, в данном случае дама, да, смотришь, смотришь сейчас данный четвертый расклад, то эти отношения приведут вас к успеху. Реализация личностного плана. Карта влюбленные, видите, да? А, то есть две прекрасные карты старшего аркана, влюбленные и солнца. И десятка кубков на финале 100 зон час говорит о том, здесь при правильном а, друг другу а, взаимном а, а, скажем так а, Взаимном проявлении, да, при искренности сближения, при ваших встречах Здесь две карты рыцарей, здесь, в принципе, возможна гармония и счастье Но, опять-таки, пока что двойка мечей и восьмерка мечей, я уже говорила да? Скорее всего, у мужчины есть какие-то обязательства. Возможно, он работает где-то удаленно от вас. Возможно, это мужчина, который пока ну, не сформировался, не обладает для вас, ну, как, знаете вы бы хотели все-таки мужчину постарше, солине. Вот я чувствую, в данном четвертом варианте здесь больше девушка сомневается, мужчина не сомневается, у мужчины есть влюбленность. И такой порыв, знаете, настоящий порыв, когда мужчина смотрит не на будет ли мне комфортно и удобно да, с этой женщиной, а он больше отдает себя в этих отношениях. Вот это я увидела. Ну, вот такой момент Ну что, дорогие ребята, дорогие девушки Я могу вам сказать так Ваше свидание это все в ваших руках Карты сегодня показали вам Классные картинки взаимодействия По-моему, все, кроме третьего варианта Я вот не помню, третьего или второго Там только был проблемный вариант Все остальное Все остальное для вас Просто дороги открыты Все зависит от ваших э... Собственно, на а что хотите вы в этой жизни, да, проявлений друг дружных? А, я думаю, что эти мои выпуски вас воодушевили. Пишите, в общем, комментируйте, и мне очень интересно, а что, собственно, проигралось у вас, да, вот в итоге, да, через время, либо вы нашли себя в какой-то ситуации и хотели бы поменять эту ситуацию, да? И как сильно тот или иной вариант помог вам что-то понять, осознать, и самое главное, приз, призвать вас к тому или иному действию. Вот это тоже очень интересно, послушать вашу обратную связь. Я же вас, как всегда, обнимаю крепко и желаю вам не мерзнуть, во-первых, потому что на улице очень холодно. Вот, берите свое здоровье, любите друг друга. И если вы уже сомневаетесь в чьих-то чувствах, то лучше спрашивайте у вашего визави напрямую. Но если вы боитесь спросить, то приходите ко мне на расклады. Всех люблю, всех целую. Пока. С вами была ваша Елена.